Всем привет! С вами Дмитрий Урсул. И в этом видео я хотел бы поговорить о вопросе а, менеджмента файлов проекта. А, ну, звучит сложно, но все очень просто. А, речь идет о том, что очень часто... Меня спрашивают, что при перемещении проекта какие-то файлы постоянно теряются, что-то куда-то исчезает, почему-то не сохраняется, и при переносе, например, с одного жесткого диска на другой, потом при открытии спустя какое-то время возникают какие-то ошибки, что что-то не найдено из аудиофайлов. И, собственно, сам я неоднократно с этим сталкивался, когда мне клиенты или ученики присылали какой-то проект, говорили, что там все вообще все на месте, и в итоге оказалось, что плайны файл все равно не находится. То есть она просто не прикрепилась вместе с проектом. И поэтому я хотел бы сразу об этом поговорить в этом видео, и ну, для тех, кто этим никогда не интересовался, чтобы заранее вот эти все моменты... Пред, скажем так, предостеречь вас от них, потому что менеджмент файлов это очень важно. Если у вас вдруг проекты хранятся где-то в одном месте, а какие-то аудиофайлы где-то в другом, со временем это все может потеряться, и ну, о каком-то менеджменте файлов говорить в таком случае не приходится. Поэтому мы должны сейчас это все рассмотреть. И первое первый этап, который нужно учитывать, когда вы создаете новый проект прежде чем вообще начать над ним работать неважно что это аранжировка или вы хотите что-то сводить или что-то импортировать какие-то мульти в пустой проект вы должны при сохранении когда нажимаете первый раз команд S сохранить вы должны вот здесь убедиться что все файлы которые будут потом аудио файлы создаваться будут копироваться в папку проекта либо папку, либо package, то есть смотря что вы используете. Если package будет единый файл, внутри которого в подпапке media будут храниться все аудио файлы. Если вы используете folder, то у вас будет папка и внутри нее будет папка аудио файлов, в которой будут храниться все аудио файлы. Также замечу, если вы активно используете сэмплер EXS и, и используете какие-то свои сэмплы, то есть не э, из встроенных библиотек ложек то я тоже советую ставить эту галочку, потому что если в этот проект передадите кому-то еще, а ваши сэмплы хранятся где-то там на каком-то внешнем жестком диске или в какой-то отдельной вашей папке с сэмплами, э, то этот инструмент, скорее всего, не откроется на другом Mac'е. То есть если вы кому-то передадите этот проект или перенесете его на другой компьютер, он просто не откроется, то есть эти инструменты скажут, что сэмплы не найдены, потому что по умолчанию они будут храниться в исходной папке, где бы они у вас не лежали на компьютере, но только не в папке проекта. Поэтому в этом случае советую вам, ставить здесь галочку то же самое касается и space Designer импульсов например если вы используете какие-то свои дополнительные импульсы для ревербератора space Designer, то лучше тоже поставить эту галочку все будет сохраняться в папке с проектом да это может увеличить конечно же размер самого проекта но оно того стоит. В общем, я э, советую ставить вот эти все галочки для EXS, для алхимии, для ультрабиты, для Space дизайнера в том случае, если вы используете что-то не э, из. Встроенной библиотеке Logic, потому что если вы используете инструменты, встроенные из библиотеки Logic, и у вас стоят эти галочки, то у вас вы будете просто дублировать то, что и так у всех есть. То есть, если контент есть у всех, то зачем его еще раз носить с собой в папке проекта? В этом смысла, конечно, нет. Но если вы делаете какой-то кастомный инструмент и используете его в алхимии, например, закидывать туда свои сэмплы, чтобы сделать какой-то ресэмплинг, какой-то синтез, синтез э, каких-то сэмплов, либо вы используете xs20. 4 для какой-то, например, своей барабанной установки или для какого-то сэмплерного инструмента. Ультрабит используйте со своими сэмплами. И, как я уже сказал, Space дизайнер со своими импульсами, то обязательно ставьте эти галочки. То есть это на ваш выбор, но при каждом сохранении обязательно обращайте на это внимание. Аудиофайлс у вас по умолчанию стоит галочка, и я настоятельно рекомендую никогда ее не убирать, потому что это очень важно для дальнейшего менеджмента. Я пока не буду сохраняться. С этим понятно, что делать, если уже проект давным-давно сохранен, уже вы не помните, что вы там, какие галочки ставили, какие не ставили, но при этом все равно есть вероятность, что что-то может потеряться, что-то может не сохраниться, и вы вообще так за этим никогда не следили, вот сейчас у вас немножко такой, такая паранойя вас одолела. Все очень просто. Вам нужно просто зайти в файл Project Settings, это один из вариантов, и нажать Assets. И здесь у вас будут показаны настройки именно для этого проекта. То есть в данном случае, так я пока не сохранил, у меня, видите, здесь никаких галочек нет. То есть как только бы я сохранил этот проект сейчас на предыдущем окне, у меня бы здесь автоматически поставилась галочка. То есть вы после сохранения можете перепроверить вот этот ä, параметр Assets. И здесь у вас будут стоять те галочки, которые вы указали при сохранении. Как видите, вот все те же самые параметры. Параметр. То же самое, кстати, касается Apple Loops. То есть Apple Loops вы также можете копировать в папку проекта. Если вдруг вы куда-то планируете переносить на ту машину, на тот компьютер, где вдруг у кого-то не скачано Apple Loops. То есть можно а, тоже здесь поставить эту галочку. И также, конечно же, хорошим вариантом будет при, перед тем, как архивировать проект или куда-то его переносить или кому-то отправлять, сделать... Project менеджмент, файл Project Management, и здесь делать consolidate. То есть, таким образом, Logic просканирует все аудиофайлы, которые хранятся не в папке проекта, и скопирует их туда. И, соответственно, привяжет все регионы внутри Logic а к этим уже скопированным новым аудиофайлам внутри проекта. То есть, обязательно нажимайте эту. Кнопку, но опять же должен сказать, что это работает уже как бы постфактум То есть если вы произвели какую-то запись в Logic И у вас не стояла э, галочки сохранить в папку проекта У вас куда-то все записалось в другое место И до тех пор, пока вы не нажмете Consolidate У вас это будет храниться где-то непонятно где Поэтому вместо того, чтобы каждый раз жать на Consolidate Я советую вам просто зайти э, еще раз вот сюда в Assets И здесь просто один раз поставить галочку Audio Files если вдруг этого нет Ну как я уже говорил, по умолчанию она всегда стоит Но я сам неоднократно сталкивался с проектами, которые мне скидывали Где почему-то этой галочки не стояла И естественно половина файлов было при передаче просто потеряно Поэтому имейте это в виду, очень важное замечание Про него многие либо забывают, либо в принципе не обращали никакого внимания И вот самое время об этом подумать Потому что это очень важно для вашей дальнейшей работы ну что ж, на этом все, если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях, обязательно задавайте свои интересные вопросы, и на самые интересные я обязательно запишу видео. Итак, с вами был Дмитрий Урсул, увидимся в следующих видео.